Кстати, вы в курсе, что очень скоро для Crusader Kings 3 выходит дополнение туры и турниры. Но если вы играете через Steam, то можете столкнуться с проблемами. Ведь с пополнением кошелька в Steam сейчас есть определенные трудности. Есть решение. Сервис Купикод. Просто заходите на сайт, по моей ссылке в описании, вводите логин вашего Steam, тот самый, который написан вот здесь. Будьте осторожны, вводите именно логин, а не ваш ник в Steam, иначе средства могут уйти другому человеку. Потом вводите необходимую сумму, на которую вы хотите пополнить кошелек, и пополняете любым удобным для вас способом. Стоит отметить, что на сервисе самая низкая комиссия на рынке, которая по моему промокоду MAXEFFECT будет составлять всего 16%, вне зависимости от суммы пополнения. В общем, все просто, быстро и безопасно. Кроме того, в Телеграме сервиса ежедневно выкладываются новости о трендах, новых технологиях и IT. Ну а в группе ВК выходят новости приложений и игр, и рассказывают о всех новинках сервиса, а также проводят розыгрыши на пополнение баланса Steam. Переходи по моей ссылке в описании и пополняй кошелек Steam, максимально эффективно и комфортно вместе с сервисом Купи Код. Недавний релиз мода на игру Престолов для Crusader Kings 3 вновь возродил мой интерес к вселенной Джорджа Мартина, и я начал перечитывать романы саги. Но во время стримов по терлисту персонажей я понял, что много чего из книг не помню. Мод на СК-3, конечно, хорош, но на самом деле все еще сыроват. Ну раз такое дело, это отличный повод поиграть в мод на игру престолов для второй части Королей Крестоносцев, подумал я. И как гребаный задрот пропал в игре на несколько дней. Я, кстати, использую для игры сборку от Авониуса, которая преображает этот мод визуально и фиксит многие баги. Добавляет много новых интересных фич, механики драконов, родословных, новых персонажей, новые локации, новые черты характера, новые ивенты, новые артефакты, новые валерийские мечи, в общем, кучу всего. С этой сборкой вы сможете по-новому испытать опыт знакомства с миром льда и пламени. Ну и раз уж мы ставим моды на моды, то можно взглянуть на саб-моды от разработчиков оригинального Агота, которые добавляют более ранние исторические даты. Да, есть и такие. Лично я не видел, чтобы на русскоязычном ютубе кто-то говорил о них во всеуслышание. Но кроме давнишнего прохождения от Эмбра за Ауреона Варезиса в сабмоде Век Крови. Но этот сабмод давно уже стал частью основного мода, и он добавляет на временную шкалу дату 102 год до завоевания Эйгона. Это момент истории мира льда и пламени, когда Валирия была уничтожена роком, и вольные города получили независимость и сразу начали междуусобные войны за господство. В заливе работорговцев объявился некий освободитель и противник рабства. Сарнорское царство терпит упадок, а на востоке подняли голову до Таргариены, заранее предвидя Рок, обосновались на Драконьем Камне, и теперь счастливые такие сидят на своем острове, но не одним им так повезло. В момент Рока Аурион Варезис, один из драконьих владык, был в Квохаре проездом и лишь поэтому он смог избежать смерти в этом вулканическом аду. В книгах об этом персонаже вообще только пару строчек, даже фамилию не называют. В моде же он тут вообще главный герой эпохи с целой сюжетной линией с тремя концовками. Кроме Ауриона и Таргааренов, в вольных городах осталось еще пару чудом спасшихся безземельных драконьих наездников, которых можно, если что, пригласить ко двору и получить имбу в самом начале игры. В этот момент в Семи Королевствах Вестероса доминируют штормовые земли во главе с дюрандонами, владеющие почти всей восточной половиной континента, и, похоже, они не собираются останавливаться. Короче говоря, век реально будет кровавый, и в опасности все, и умереть может каждый. А впрочем когда в Игре Престолов было по-другому. Как уже говорилось, в моде это самая ранняя дата, раньше мотать уже некуда, потому что там начнутся неизбежные изменения карты, нужно будет вернуть валерийский полуостров в его первозданном виде. Поэтому разработчики сделали отдельные саб-моды, которые переносят нас в события до Рока Валерии. Их всего четыре. Гискари Уорс, Андал Invasion, Ройниш Шворс, Валериан Фригольд На русскоязычном ютубе о них никто не рассказывал. Хотя, блин, они переведены и есть на стратегиуме, вот уже как 6 лет. Так что я думаю, сейчас самое время рассказать о них. Гескарские войны. Это самая ранняя дата из доступных. Четвертое тысячелетие после Долгой Ночи и 5000 лет до завоевания Эйгона. Здесь мы видим Валерию в эпоху ее экспансии. Она уже полностью контролирует свой полуостров среди дыма и соли. Все по книгам. Валерия в пору своего расцвета была величайшим городом мира. Сорок знатных домов в ее сверкающих стенах всеми средствами боролись за власть в Совете, то возвышаясь, то терпя поражение. Таргариены были далеко не самыми могущественными из них. Ну, тут, конечно, не 40 знатных домов, а всего 28 династий, владеющих драконами. Да, я считал. Драконов во всем мире более 50, и большинство из них принадлежит драконим лордам. Власть в Фригальде устроена достаточно интересно. Ни в одном моде на СК-2 я такого еще пока не видел. Политическая система тут это олигархия знати, которая предоставляет широкую автономию вассалам. Они всегда имеют голос в Совете по всем вопросам и наследование всегда выборное. Архонт, который держит императорский титул, не правит пожизненно. Валерия была республикой, а в республике правители сменяются. Каждые несколько лет проходят выборы и титул Фригальда передается другому правителю, наиболее популярному среди избирателей. Менее популярные кандидаты назначаются в совет, а старый Архонт и его советники могут выбрать свою дальнейшую судьбу из нескольких вариантов. Стать правителем одной из колоний, колонизировать руины, командовать армиями Валирии в завоевании и расширить границы государства, ну либо не делать ничего и остаться в Валирии. Все титулы герцогского и королевского ранга получают статус колонии и после смерти наместника возвращаются к Сюзерену. По аналогии с наместничеством в ванильном СК-2. Новые колонии, которые становятся торговыми республиками королевского ранга, могут попросить у Сюзерена независимости на правах данника. И таким образом они получают возможность спокойно жить и развивать торговую сеть, не участвуя в войнах Сюзерена напрямую, но платя налоги с торговли. Все это звучит, конечно, прикольно, но... Играть в таких условиях становится ой как непросто. В условиях всех этих правил нужно действовать очень аккуратно и грамотно, потому что общество драконьих владык крайне конкурентно, и политика в Валерии все больше напоминает хаос, огромный чан с кипящим диким огнем. Особенно, когда у каждого хоть сколько-нибудь влиятельного игрока в престолы здесь есть дракон. Даже против общей угрозы в виде Гискарской империи дракони и владыки не всегда могут нормально сплотиться, из-за чего, кстати, у гискарцев есть какие-никакие шансы нормально сопротивляться драконам некоторое время. Рано или поздно Валерия все равно покорит Гискар, но не факт, что сможет удержать. Я промотал 300 лет в этом сабмоде в режиме наблюдателя. Больше мне не позволила игра, потому что она дико тормозила и постоянно вылетала. Стабильность сабмода оставляет желать лучшего. И вот вы сами можете видеть, Валирия за это время покорила большую часть континента. Но в самом ее сердце все еще проходят дикие разборки не на жизнь, а на смерть. Некий Дейрон Тайвар, наездник дракона Эйгакса, вырвался из-под юрисдикции Валерии, воспользовался нестабильностью в заливе рапоторговцев и провозгласил себя новым императором Гискара. Сарнор валерийцы почему-то захватывать не хотят или боятся или не могут. А в Вестеросе первые люди построили государство Железного Трона за 5000 лет до Эйгона Завоевателя. Некая Тилли Великая из Смититон смогла объединить семь королевств за исключением Долины, но после ее смерти ее владения опять погрязли в междуусобных войнах. В Ити к власти пришла династия императоров Евнухов, которые умудрялись кастрировать даже женщин при восхождении на престол. Да, Ити поистине сказочная страна. Летние острова тоже объединились под властью одного из правителей, но были, опять же, завоеваны силами одного из драконьих владык, которые сбежали из Валерии. В общем, если вам интересно, поиграйте в этот саб мод. К тому же он единственный из сабмодов, совместимый со сборкой от Авеониуса. Ссылку на свое сохранение я оставил в описании под видео как и ссылку на сборку и на сабмоды. Если по просмотрам, лайкам и комментариям я увижу, что вам зашло это видео и тема интересная, то я сделаю обзор на другие моды. Так что, вы знаете, что делать. Если что, поддержать меня материально можно на бусте. Вам будет доступен некоторый эксклюзивный контент, и вы будете иметь ранний доступ к видео. Спасибо всем, кто уже меня поддерживает. Реа 2003, Ворон Анзу, Тес Адамс, Ярослав, Дарк Арт и Иван Ходаков. Спасибо за просмотр, и всем до скорых встреч!